Здравствуйте! Здравствуйте! Кто к нам приехал? Да, поздравляем вас с новосельем Желаем вам всего хорошего Это от нашей компании Вам небольшой подарок мы приехали из Ульяновска Как вы узнали о нас? Мы в Анапе отдыхаем э, с 2001 года uh -huh. И все это время мы думали о том, как бы э, поселиться на юге uh -huh. А поскольку из всех городов Черноморского побережья нам нравится на семена мы задумали, что где-то здесь и надо построить дом. Но поначалу мы должны думали не дома, а просто купить квартиру. А когда мы поняли, что разница между постройкой квартиры и строительством дома не такая уж и большая, мы поняли, что надо именно этим и заняться. Много предложений рассматривали, прежде чем остановиться на нас. Ну да, мы к этому, наверное, полгода мы готовились, мы изучали все в интернете фильм, фильмы и компании, вот ролики, которые они выкладывали. И более-неволей мы все время останавливались на стройке И когда я сюда уже один приехал в октябре, мы в принципе не думали покупать дом на.. Когда так сложилось, что я просто решил съездить в эту компанию в машину, узнать, что же это такое и как, возможно ли вообще, какая это будет цена. И я созвонился с Константином и пошел буквально некоторое время, он сразу подъехал. Мы с ним встретились, он меня отвез к себе в офис, мы там поговорили. Потом приехал сюда, показал тут несколько домов, пять домов только Как Вы выбрали именно вот этот проект? Нам очень нравился Морской uh -huh. э, коттеджный поселок, но этот был новый, не очень вселенный. Uh -huh. А поскольку Морской тоже относится к ЦИБАДОМА, как-то там административно, мы поняли, что именно здесь он радует. И нам очень понравилось, что здесь э, Вроде бы как и центр, недалеко от центра, и в то же время отдельный кусок выделен земли, и, конечно, будет организованный хороший такой городок, где, как там сказали, будут и ограждения, и асфальтир, и газификация проведена. Ну, а у меня дети, вот два сына у меня старших взрослых, они всегда говорили о том, что хотели именно в контейнер-поселке а сколько у вас человек здесь будет жить в этом доме? У нас Что? будет пока четыре человека. Два сына и мы с живые. На каком этапе вам больше всего понравилось взаимодействовать с нашей компанией? На каком настроении этапе? А вот с самого начала, ведь мы несколько компаний объехали, встретились. Uh -huh. И вот так, как со мной поговорил Константин, и как он так спокойно. И доброжелательный при этом э, всегда соглашался с моими предложениями, говоря вот так возможно? Да, возможно. А вот это можно? Да, конечно, мы это сделаем. Вы скажете, а мы сделаем. Я думаю, ну раз они настолько гибкие, мы даже три раза меняли проект. Вот вроде бы у вас договор договоре сказано, что мы в течение месяца имеем право вести изменения. А мы трижды вносили не только в изменения в сам проект, а кардинально меняли проект, и компания всегда терпеливо к этому относилась, и мы пошли навстречу, и даже вот такой проект нам поставили. Может быть, есть какие-нибудь пожелания, рекомендации к работе нашей компании, специалистов, что вы можете? Что мы можем улучшить в своей работе? Вы знаете, мы очень при расходной степени можем говорить о вашей компании, а вообще о темпом строительства. объекта. Вот если он начался строить, мы знали, что через 5 месяцев будет то-то, еще через месяц то-то, еще через месяц то-то. Вот мы наблюдали, как строятся здесь дома. От закладки фундамента до крыши и отделки внутри помещения проходило 5 месяцев. Нас это очень впечатлило. И на каждом этапе мы получали э, отчет, фото или видеоотчет о проделанной работе именно со стороны права. Наш права мы очень довольны, как он с нами работал и взаимодействовал. И даже сейчас, когда вот уже вроде мы подписали объект, уже приняли этот акт, мы все равно по каким-то вопросам обращаемся, и он тут же, тут же реагирует присылает. И там, и сам приходит, или рабочий присылает, а там какие-то нюансы. Не то, что устраняет, а это уже больше даже не их, клини, а мои пожелания дополнительные. Ну, как-то так. А вы подписаны на какую-либо нашу сеть? Следите ли вы за нашими новостями? У вас два раза в неделю выходит в наши да. и мы все их смотрим. Я у нас в подписке. Ваши у меня подписался. Сразу я когда интернет, сразу вижу так, есть, если красный кружочек, значит я смотрю. У нас родственники сюда приезжают, сестра жены приезжает в семью, семейные друзья наши приезжают в соседний дом тоже, поэтому у нас здесь сразу мы занимаем несколько домов и у нас свой круг уже. Да, уже дружная семья просто. Да. Я вам больше скажу, вот соседи, вот, например, вот через два дома там у нас космонавты живут, вот. необыкновенные люди, очень открытые, и поэтому все, кто здесь будут жить в дальнейшем, они будут находиться в Спасибо вам за видеоотзыв, удачи вам в вашей жизни здешней, успехов во всем, чтобы дети вас радовали и жили всегда с вами, родственники, соседи, чтобы были у вас очень хорошие. А я должен пожелать процветания вашей компании, поскольку пока будут такие компании, как Стройгарантана, у людей будет возможность жить комфортно, удобно.